приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака Козерог на весь 22 год и мы с вами рассмотрим движение и влияние каждой из планет на ваш знак а также мы рассмотрим как на вас повлияют Лиолит и лунные узлы и я надеюсь что этот прогноз поможет вам расставить приоритеты на предстоящий год, а также спланировать ваше личное время. Итак, начнем мы с транзитов Юпитера, так как эта планета всегда предоставляет возможности роста, развития и приносит расширение в ту сферу, на которую воздействует. С начала года и по 11 мая, затем с 29 октября по 21 декабря Юпитер будет находиться в знаке Рыбы. Это для козерогов третий дом гороскопа. Таким образом, в указанный период Юпитер будет оказывать воздействие на вашу сферу коммуникации, поездок, на транспорт, темы обучения, а также бумажные дела. Это значит, что большая часть 22 года ваша точка развития будет в коммуникации это период, когда вы очень эффективны в этом вопросе это время, когда вы готовы распространять идеи являетесь даже посланником хороших идей поэтому можете быть руководителем каких-то интересных проектов масштабных проектов, так как Юпитер любит все масштабные также в этот период времени очень хорошо будет развиваться любая тема связанная с обучением поэтому весьма интересное время для саморазвития а также для эффективного взаимодействия с теми людьми кто находится в вашем окружении вы можете испытывать очень сильное желание донести до людей какую-то идею какую-то мысль поделиться своими знаниями умениями и соответственно окружающие будут видеть вас как очень интересного собеседника как человека с которым можно провести время не только с интересом но и с пользой поэтому очень много вашего времени может уходить как раз таки на общение с окружающими и соответственно в этом плане может быть перекос свойственен юпитеру это планета которая не знает меры Поэтому вам как знаку, который оперирует таким понятием, как чувство меры, важно все-таки регулировать вот этот вопрос и стараться не сливать все свое время, всю свою энергию только на сферу общения и на информационную сферу. Также отдельной так называемой опасностью данного периода является то, что вы можете одновременно делать несколько проектов, вам могут предлагать эти проекты, или вы можете быть настолько воодушевлены какой-то идеей, что захотите развиваться сразу в нескольких направлениях. Таким образом, важно этот момент тоже регулировать, для того, чтобы не тратить свое время впустую. Поэтому занимайтесь только темы, теми темами и проектами, которые действительно вас вдохновляют, и которые являются перспективными. Вы можете получить выгоду, через братьев сестер, через тему путешествия. В целом даже обучение, например, вы получите какой-то новый навык, и это поможет вам в каком-то смысле преуспеть. Например, вы научитесь водить автомобиль, и это будет очень полезный навык на вашей работе. В любом случае, это период, когда есть возможность попробовать что-то новое и соответственно улучшить качество своей жизни также отличительная особенность этого периода является то что круг вашего общения увеличивается или если вы и раньше были знакомы с большим количеством людей то общение станет больше и это общение будет иметь разный формат то есть это не только общение с родственниками или не только общение по работе будет разноплановое общение и соответственно разные люди в вашем окружении к тому же это очень хорошее время для того чтобы приобрести автомобиль для того чтобы впервые сесть за руль или для того чтобы возобновить вождение автомобиля если вдруг вы эти навыки забросили и длительный период времени не практиковались с другой стороны юпитер любит увеличивать все абсолютно без разбора поэтому если у вас были длительные трудности связанные с обучением то вы можете ощутить настоящий мозговой штурм это может быть необходимость изучить большие объемы материала или выучить в кратчайшие сроки иностранный язык или например вы будете усиленно готовиться к поступлению в университет и, соответственно все ваши мысли и все ваше свободное время будет посвящено именно этой теме какие еще может давать проблемы юпитер в третьем доме ну во первых не забываем что третий дом не является каким-то ну, супер важным откровенно говоря это дом повседневных дел иногда поверхностного общения с соседями и порою когда юпитер проходит по третьему дому то вот именно такая рутина и что-то не супер важное может отнимать все наше свободное время и причем мы этим занимаемся с удовольствием это нам нравится это нас поглощает поэтому может произойти так что с вами случится жизнь если вы до этого времени слишком были озадачены работой были погружены в какие-то супер важные дела и даже не представляли, когда можно жить, гулять просто по городу и общаться спокойно с теми, кто вам интересен, то как раз в период прохождения Юпитера по вашему третьему дому у вас будет такая возможность. Поэтому для некоторых людей этот период может оказаться очень контрастным в сравнении еще вот с предыдущими годами особенно двадцатым и двадцать первым обычно юпитер в третьем доме также делает путешествие какой-то простой довольно и доступной темой поэтому возможно у вас появится доступность посещения каких-то новых интересных мест причем вы сможете например на автомобиле туда съездить или может быть просто интерес путешествовать по вашему региону. К тому же Юпитер в третьем может иногда давать интерес куда-то переехать, хотя бы на время, так как появляется интерес к разнообразию. Еще такой небольшой совет, если вы видите, что в начале года у вас начинаются проблемы, связанные с братьями, сестрами, с курсами, образованием, автомобилем, постарайтесь сразу эти проблемы решить. Не затягивайте этот вопрос, так как Юпитер, повторюсь, любит расширять все. Поэтому, если вы махнете рукой на эти проблемы, то со временем они будут становиться большим, огромнейшим комом, который будет мешать вам уделять внимание другим сферам жизни. С 11 мая по 29 октября Юпитер будет находиться в вашем четвертом секторе. Да, он заходит на время в ваш сектор семьи и недвижимости. И это то замечательное время, когда вы можете с головой погрузиться в семейные дела. Это может быть опять-таки вопрос, связанный с переездом. Это может быть э, тема благоустройства, пространства, в котором вы живете. Это может быть и э, покупка недвижимости или аренда новой квартиры. В любом случае, так или иначе, тема семьи, тема жилья, будет присутствовать в вашей жизни в этот период касательно семьи юпитер обычно дает расширение и это может проявляться например тем что к вам будут приезжать в гости ваши родственники или у кого-то из ваших братьев сестер родится ребенок это может быть период когда вы сами задумаетесь о том чтобы привести на свет нового человека в целом это очень хороший период для того, чтобы наладить отношения с теми, кто вам действительно дорог. Поэтому зачастую, когда Юпитер проходит по четвертому дому, он дает возможность улучшить взаимоотношения с родителями или возобновить общение с кем-то из родственников, которые живут далеко. Юпитер, заходя в четвертый дом, опускается в самый низ нашего гороскопа, поэтому, будучи социальной планетой, он будто бы теряет вот эту, вот этот шанс дать нам э, легко развиваться в плане карьеры. Но все же э, такой вариант не исключен, если, например, э, ваша деятельность связана с темой недвижимости с темой переездов ремонтов благоустройства пространства то в этот период вы будете на высоте к тому же порою это является указанием на то что кто-то из членов вашей семьи может очень хорошо посодействовать вам в плане работы в карьерном продвижении это может быть период когда вы например осознаете что ваши родители обладали каким-то талантом и если вы это сможете повторить, использовать этот прием, то э, и на работе у вас будут большие шансы на успех. На самом деле энергия влияния Юпитера может проигрываться совершенно по-разному. И уверена, у каждого из вас будет какой-то свой уникальный сценарий, зависимо от того, как в вашей именно карте Юпитер проигрывается. Но все же общие тенденции говорят о том, что это хороший период для того, чтобы переехать, взять ипотеку для того чтобы приобрести новую недвижимость для того чтобы как минимум эм, сделать свое пространство более комфортным для проживания к тому же юпитер в четвертом доме дает возможность больше времени проводить в семье поэтому в отчасти мы можем говорить о том что этот фактор является указанием на то что и на работе не будет особого напряжения так как вы сможете полноценно расслабиться семье и будто бы м, зарядить свою батарейку кстати это очень хорошее время для того чтобы вести бизнес на дому или для того чтобы дистанционно обучаться проходить онлайн курсы или учиться на заочном факультете какие могут быть проблемы излишества связанные с этим движением юпитера ну во первых это огромные средства деньги которые потрачены на дом если речь идет о покупке дома, важно все-таки оценивать, насколько это вам по карману. Если речь идет о бипотеке, важно думать не только о текущем периоде, но и о том, насколько вам будет комфортно, например, выплачивать эту сумму в последующие годы. К тому же важно все-таки просчитывать свои траты, которые касаются ремонта или помощи родственникам, так как может возникать огромное желание помочь всем, быть покровителем для всех. И главное, чтобы ваша семья и вы сами не были в ущербе от этого. Следующая планета, которую мы рассмотрим, это Сатурн. Это ваша планета, дорогие Козероги. Но Сатурн в 2022 году не будет проявлять себя принципиально как-то по-новому. Во-первых, он по-прежнему находится в знаке Водолей. В предыдущем 2021 году Сатурн тоже был в Водолее и воздействовал на ваш сектор финансов и имущества. В предыдущем году, в 2021 году, была квадратура Урана и Сатурна. В 2022 году она продолжается. Кстати, на эту тему на моем канале есть отдельное видео. Кому интересно, переходите, смотрите чтобы не перегружать этот ролик буду рассказывать только о воздействии сатурна на ваш знак без учета этого аспекта сатурн проходит по вашему сектору финансов поэтому это будет давать максимальную вовлеченность вашу в материальные вопросы и даже если вы ранее были ну скажем так отстраненно воспринимали эту тему то сейчас вы максимально вот изучаете все процессы особенно если вы имеете собственный бизнес или если ваша семья сейчас находится на таком этапе когда нужно принимать какое-то важное решение как покупка продажа чего-то тогда ответственность будет максимально лежать на вас то есть вы должны следить за тем чтобы этот процесс проходил максимально логично и правильно. Но в контексте Сатурна хотелось бы еще даже немножко откатиться назад. Все-таки до того, как перейти в Водолей, Сатурн находился в вашем знаке, дорогие Козероги. Несмотря на то, что в целом это влияние для вас благоприятно, это дает возможность привести свою жизнь в порядок, структурировать, все разложить по полочкам. Но тем не менее, это и сложное время, когда ощущается давление и повышенные требования к себе и от, и со стороны общества и даже вы сами многое от себя в тот период хотели и сейчас сравнение с тем периодом намного легче когда сатурн находится в Водолее но при этом вашу дисциплину нужно проявлять в решении материальных вопросов сатурн очень любит проводить проверки тире испытания поэтому в этот период вы можете порой ощущать, что денег не хватает, что все как-то нестабильно, не так, как вам хотелось бы. Но во всяком случае неудовлетворенность финансами будет присутствовать хотя бы некоторое время. Это все для того, чтобы вы приняли решение правильное. Все-таки Сатурн укрепляет то, что прочно и разрушает то, что не будет скажем так, служить вам долго. Поэтому если вы занимаетесь своей жизни тем, что приносит вам хороший доход и вы видите в этом перспективу, то вы сможете столкнуться с теми трудностями, которые помогут вам подняться высоко. Это будет своего рода даже мотивацией и преодолев эти трудности, вы достигнете совершенно нового прекрасного результата. С другой стороны, если вдруг вы сейчас в поиске работы, то могут быть затруднения, так как все-таки Сатурн дает задержки. Поэтому важно для начала не искать вот любую работу, которая подойдет, а именно последовательно вот продумывать, как вы себя видите в этом направлении и выбирать то. В чем вы действительно видите для себя перспективу еще у сатурна есть одно такое качество которое он обожает это работа на перспективу и на результат он порой заставляет нас отказываться от тех благ которыми мы могли воспользоваться сегодня для того чтобы все-таки в будущем мы получили больше поэтому у многих может наблюдаться такая в жизни тенденция что вы Можете, например, зарабатывать и вкладывать во что-то ради того, чтобы в дальнейшем в вашей жизни присутствовала какая-то материальная безопасность. И сейчас на экране вы увидите, на кого из представителей вашего знака Сатурн повлияет больше всего. И вы можете смотреть этот прогноз по солнцу и по асценденту, как видите, информация есть и для тех, и для тех. Также Сатурн будет требовать от вас дать справедливую и точную оценку вашему финансовому положению, поэтому, как правило, все начинается с того, что все начинается, в общем, с бухгалтерии, поэтому очень важно фиксировать, сколько вы зарабатываете, сколько тратите и для многих это уже большой плюс и дает возможность более эффективно распоряжаться финансами вы можете испытывать некую неуверенность по поводу того сможете ли вы на это заработать это может быть какая-то ситуация вызова вам нужно будет выйти на новый уровень и вы будете в себе сомневаться а смогу ли я обеспечить себя на этом уровне и на самом деле это вопрос тоже и доверия к себе и упорства. эти все моменты будут проявлять себя в следующем году также отличительной особенностью сатурна во втором является отказ от предметов роскоши или например от такого потребительского отношения к вещам то есть вы по-другому начнете смотреть на вещи например покупать меньше но качественнее то что прослужит дольше то что вам будет приятно иметь у себя в гардеробе. Второй сектор, по которому движется Сатурн, отвечает также за таланты. Поэтому не исключено, что вы в течение этого периода научитесь свои таланты применять по максимуму, и это даст вам возможность вырасти в финансовом плане. К слову, последний раз Сатурн проходил по Водолею в период с 91 по 94 год. Если возраст позволяет, можете вспомнить, какие события с вами происходили в то время. И, возможно, это будет для вас подсказкой. 4 июня по 23 октября Сатурн будет делать петлю в знаке Водолей в вашем втором доме. И для вас, дорогие Козероги, это прекрасный период для самоанализа, для того, чтобы обратить внимание на себя, на свои желания, цели, планы, для того, чтобы структурировать свою жизнь и... проделать работу над ошибками переходим с вами к транзитам урана уран в следующем году как и сатурн не меняет знак он находится по-прежнему в тельце как и в прошлом в двадцать году он проходит по вашему пятому сектору который отвечает за детей романтику хобби увлечения и за отдых ваша романтическая жизнь и досуг обязательно будут очень яркими вы можете иметь возможность отдыхать более красочно, интересно. Вы можете увлечься каким-то новым хобби, которое разнообразит вашу жизнь. К тому же во время прохождения Урана по пятому дому появляется возможность э, знакомиться с людьми свободными по духу. И очевидно вас будут привлекать те люди, которые в каком-то смысле обладают большей свободой, чем вы или обладают той свободой, к которой вы внутренне очень сильно стремитесь. Кроме того, внутри вас может проснуться гений, ведь пятый дом отвечает за творчество, и будет желание действительно создавать что-то необычное, даже если речь идет о вполне себе привычных рабочих проектах, вы все равно сможете проявить себя неординарным способом, и к слову, это будет положительно влиять и на ваш уровень дохода. Энергия и ваш настрой могут меняться в течение года, то будут подъемы, когда вы в кратчайшие сроки сможете выполнить большой объем задач, то будут периоды, когда вы будете находиться в поиске источников вдохновения, но в любом случае э, скучно не будет. Это влияние продолжительное по апрель 26 -го года с э, 2019 года. И по сути это вам очень сильно помогает, так как, повторюсь, ранее в вашем знаке находился суровый Сатурн, строгий, сейчас по-прежнему там петляет еще Плутон, тоже планета не из легких. И поэтому Уран как-то вносит разнообразие в эту всю ситуацию и дает вам э, возможность с интересом посмотреть на жизнь, а не только фокусироваться на задачах, и проблема это влияние дает вам возможность в какой-то степени отстраниться от материального мира в противовес влиянию сатурна поэтому возможно у вас график будет интересный когда вы например работаете работаете а потом позволяете себе как-то отключиться от процесса и э, заняться теми вещами которые вас вдохновляют а возможно вы под влиянием урана будете пересматривать свое отношение к материальному и ваши действия будут более такими скажем так спланированными но эмоций много вы на работу и финансы тратить не будете также возможно что ваш доход будет связан с такими темами как творчество хобби дети поэтому если вдруг вы занимаетесь проектами для детей или о детях то это будет иметь однозначно очень хороший результат и сейчас на экране вы увидите кого из представителей вашего знака зодиака уран коснется в двадцать втором году вы будете все это перепроживать очень очень интенсивно и ярко именно в вашей жизни могут быть перемены по урану Итак, переходим к плутону плутон дорогие козероги находится в вашем знаке но к счастью он уже собирается на выход поэтому 22 год это уже первый год когда плутон все-таки пересекает те градусы которые являются уже одними из последних в козероге и соответственно он будет проделывать ту работу которая уже начата давно но это своего рода возможность подытожить все сделанное ранее и в фокусе внимания вашего находится тема самопрезентации имиджа внешнего вида а также того образа который вы образы впечатления которые вы производите на окружающих ваша личность под влиянием плутона продолжает меняться и это может быть связано и с реальными вашими действиями операциями или походами к косметологу но может быть и так что э, перемены внутренние очень серьезные происходят, и в связи с этим меняется э, ваш внешний вид то как вас воспринимают окружающие отдельным таким моментом связанным с плутоном является желание все контролировать а также склонность к манипуляциям и вам нужно эти моменты в себе отслеживать так как э, Порой это может приводить к моральному истощению, когда вы пытаетесь все держать под своим контролем, подчинить своему управлению. Поэтому важно осознать, что в вашей жизни есть какие-то процессы, которые не нуждаются в вашей серьезной такой опеке и контроле. Тем более, что зачастую все-таки Плутон... Сначала заставляет нас что-то контролировать, а потом мы понимаем, что мы не в силах это сделать. И, соответственно, не остается другого варианта, как подчиниться обстоятельствам и позволить тем изменениям, которые должны произойти, войти в вашу жизнь. Также одной из проблем Плутона является тоже такая чрезмерная требовательность к себе, когда на время хочется почувствовать себя суперчеловеком. Будто бы все под силу, все можно переделать. И это тоже в долгосрочной перспективе не самая лучшая идея. Поэтому важно и над этим моментом тоже поработать. Обратите внимание на то, что эти темы были для вас очень такими значимыми в 2021 году. Поэтому многие моменты на самом деле вы уже, скажем так, воплотили в жизнь. И важно это осознать, чтобы изначально правильно себя настроить в двадцать втором году и сейчас на экране вы увидите на кого из асцендентных и солнечных козерогов плутон повлияет больше всех остальных в следующем двадцать втором году переходим с вами к нептуну нептун по-прежнему находится в рыбах и в двадцать втором году он продолжает воздействовать на ваш третий дом и по сути из-за этого вы можете длительный такой период времени находиться в состоянии непонимания как правильно выстраивать коммуникацию с родственниками как правильно с ними взаимодействовать от вас могут что-то скрывать вами могут умело манипулировать давить на жалость и очевидно что многие эти моменты вы уже начали отслеживать и уже научились отчасти с ними справляться направлять энергию Нептуна на путешествие на знакомство с новыми, неординарными, интересными людьми и старайтесь получать вдохновение от общения а не наоборот полное опустошение к слову, соединение Нептуна и Юпитера, которое произойдет в двадцать втором году поможет вам в период с марта по май путешествовать, знакомиться с интересными людьми. В этот период времени вы можете э, начать обучение. Ну, то есть это период, когда в вашу жизнь входит какая-то новая и очень интересная тема. Переходим с вами к Венере. Так как это у нас быстрая планета, то мы сфокусируем свое внимание только на периоде ее ретроградности. Венера развернется в ретроградное движение в конце 21 года. И будет она ретроградная по 29 января. Все это время она будет проходить по вашему знаку, дорогие козероги, по вашему первому дому. Поэтому такой изначальной реакцией может быть недовольство собой, своим внешним видом. Но на самом деле, пока Венера будет ретроградить, не стоит менять свою внешность, образ, имидж. Не стоит менять прическу, цвет волос, посещать косметологов, делать операцию тем более А также в этот период важно воздержаться от заключения брака И что касается начала новых отношений, то откровенно говоря, период тоже не из лучших Но тем не менее, что касается возобновления каких-то процессов, то период может оказаться весьма удачным например то как вы зарабатывали раньше или то с кем вы общались раньше может быть возобновление общения с кем-то отношений с кем-то и в таком случае не спешите вот прям сразу принимать человека впускать в свою жизнь строить планы все-таки стоит дождаться когда венера развернется в прямое движение и тогда уже э, будет понятно или получится что-то хорошее из э, этих отношений или же не получится также период неблагоприятный для дорогостоящих покупок таких как квартира автомобиль что касается поездок с целью отдохнуть тоже могут быть разочарования поэтому скажем так лучше жить в привычном темпе и в привычной среде все-таки этот период не настолько длительный поэтому можно немножко подождать для того чтобы минимизировать возможное разочарование. К слову, для многих из вас период ретро Венеры в вашем знаке это будет возможность расслабиться по-настоящему, отпустить какие-то обиды, разочарования, ожидания, пожить для себя и обратить фокус внимания на себя, так как длительный период времени по вашему знаку шли очень сложные транзиты, и поэтому тема отдыха и расслабления вам в вашей жизни очень актуально. Переходим с вами к Меркурию и мы также рассмотрим периоды его ретро движений. Все же Меркурий является настолько быстрым, что он проходит зодиакальный круг весь за год, поэтому мы будем э, с вами говорить о тех периодах, когда его влияние будет наиболее интенсивным. Итак, первый разворот Меркурия приходится на ваш второй и первый дом. И это период, когда не стоит спешить с принятием важных финансовых решений, это неблагоприятное время для покупок финансовых вложений, а также для смены имиджа, для того, чтобы начинать сотрудничать с кем-то новым или для того, чтобы менять концепцию вашей деятельности. Следующий период ретроградности Меркурия связан с вашим шестым и пятым домом. Поэтому вопросы работы, творческого самовыражения, отдыха и рутины будут преобладать в этот период. Важно будет найти баланс между работой и отдыхом, между вашими обязанностями и а, обязанностями других членов семьи, ваших детей. Это период, когда, к слову, дети могут потребовать больше внимания и вашего участия в их жизни следующий период ретроградности меркурия связан с вашим девятым и десятым домом это своего рода возможность подытожить какие-то карьерные достижения это возможность проанализировать те моменты которые хорошо получаются те моменты которые получаются плохо и соответственно продумать вашу стратегию э, движения. И, соответственно, в этот период вы можете отчетливо видеть недочеты и свои ошибки. Но помните, что это идеальное время для того, чтобы их исправить. И с 29 декабря, прямо в канун Нового года, Меркурий опять развернется в ретро-движение в вашем знаке. Поэтому старайтесь позаботиться о подарках заранее. Старайтесь позаботиться о билетах в отпуск заранее. В целом, в этот период времени действительно нужно вам притормозить и сфокусироваться на себе. Переходим с вами к Марсу и сосредоточим внимание на периоде его ретроградности. Как вы догадались, с 31 октября Марс и до конца года, кстати, будет находиться в ретроградном движении в знаке близнецы. Это ваш шестой сектор работы и здоровья. Что касается работы, это может дать обострение конфликтов, разногласий в рабочем коллективе. В этот период, очевидно, могут быть производственные травмы, если ваша работа предполагает то, что они возможны. К тому же могут быть конфликты на тему выполнения каких-то обязанностей. Может быть, пересмотр ваших рабочих обязанностей. Вы можете вкладывать большое количество энергии в решение вопросов по здоровью, особенно если это касается воспалений или каких-то моментов обостр... обострения какого-то заболевания. В любом случае, желательно до начала этого периода позаботиться об этих ситуациях чтобы они вас не беспокоили переходим с вами к лилит лилит это не планета это фиктивная точка и она по сути не способна формировать какие-то события но она может сильно влиять на эмоциональный настрой и порою она настолько воздействует на эмоции что мы сами своими же руками можем создавать себе какие-то проблемы в жизни и поэтому важно знать на какую сферу влияет Лилит сейчас, для того, чтобы избежать подобных неприятностей. До 15 апреля Лилит будет находиться в знаке близнецы. Это ваш шестой сектор работы и здоровья. Поэтому вы можете накручивать себя в плане работы, в плане вашего самочувствия. Может возникать необъяснимое беспокойство, связанное с количеством задач с вашей рутиной вы можете плохо спать из-за того что переживаете и важно справляться с этими состояниями и в первую очередь понимать что все проблемы которые сейчас возникают вы склонны сами придумывать поэтому нужно отделять задачи от вот таких накручиваний и потом уже после 15 апреля лилит придет в знак рак это ваш седьмой сектор партнерство и взаимодействие с людьми поэтому могут возникать разногласия в отношениях с вашим партнером по браку могут возникать разногласия с близкими людьми что-то может быть сказано не то в эмоциональном порыве В любом случае все-таки поговорить это будет хорошей идеей поэтому не спешите придумывать себе что-то какую-то ситуацию старайтесь все обсуждать переходим с вами к лунным узлам 19 января 22 года лунные узлы переходят на новую ось знаков телец скорпион важно то что восходящий узел будет находиться в знаке телец в вашем пятом доме это значит что новые возможности которые будут приходить в вашу жизнь будут связаны с темой детей творчества, хобби любви отпуска и отдыха к слову, 19 ноября 2021 года произойдет затмение на новой оси знаков. Именно оно положит начало новым влияниям, которые активно будут вступать в силу с 19 января 2022 года. Поэтому отслеживайте, что происходит в вашей жизни вблизи этого затмения это поможет вам понимать тенденции следующего года по лунным узлам главный посыл, который дает восходящий узел в пятом доме это э, то, чтобы человек творчески самовыражался и не бойтесь в этот период выделяться из толпы быть непохожими на других быть счастливыми э, не бойтесь показывать свои эмоции то, что у вас на самом деле на душе именно вот ваша открытость и ваша эмоциональная наполненность будет притягивать в вашу жизнь новые интересные ситуации. И сейчас на экране вы увидите, на кого из представителей вашего знака лунные узлы повлияют больше всего и кто сможет получить новые благоприятные шансы. Это период, когда в вашу жизнь могут войти новые отношения, свидания, любовь, романтика. Но новый ребенок может родиться в вашей семье это период когда могут возникнуть идеи нового проекта в любом случае это очень и очень благоприятное влияние ну что ж на этом буду заканчивать данное видео очень надеюсь что оно окажется для вас полезным оставляйте комментарии обязательно подписывайтесь на мой канал если вы это еще не сделали будем с вами на связи пока пока